Какая-то крыса тут побывала. Бабки наши пропали. И тачки твоей нет. А ну, вылезай! Помоги мне сбежать от этого психа! Ты решил украсть мою жену и нерожденного сына. Этот маньяк твой муж? Она сбежала Он нас убьет Я хочу, чтобы все До последнего отморозка Искали ее Верните ее Он убьет меня Если он еще жив Завали его <связывая> Нужно пристегиваться Даже не думай, это вредно для ребенка. Прокатимся! Неубиваемый.